Всем привет, ребята, с вами Антон Сайнов, вы на канале Playtee Film Company И сегодня в этом видео я вам покажу, как я подтягиваюсь на турнике И как я занимаюсь небольшими занятиями спортом Поэтому меньше слов ближе к делу, поехали Ведь Игнат Рясный как раз просил меня снять такой ролик И поэтому я начинаю снимать Это дома Начинаю Во-первых, нужно делать как-то вот так Нужно вот так вот сделать так чтобы потянуться и использовать мышцы. Вот так вот. И вот так вот. И... Правда, конечно, не очень сильно получается. Впрочем, вот так вот я снял роль, как я подтягиваюсь на э, стурнике. Впрочем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это самое. Всем пока. И ты, Игна, тоже поставь мне лайк. Пока.